Зубы мудрости или восьмерки, как сейчас мы называем их, достаточно сложные при удалении зубы, наверное, самые сложные, хотя с этим многие могут поспорить. Мне, например, не нравится четвертый зубы наверху, например, удалять это индивидуально для каждого хирурга. Но уж точно достаточно травматичное удаление с определенными постоперационными проблемами, скажем так. Но на самом деле нужно думать на перспективу. Зуб мудрости убьет седьмой зуб, впереди стоящий зуб, который нам уже важен, конечно. Со временем, Проблема будет только как снежный ком нарастать, и когда уже вы просто-таки придете ко мне на удаление зуба мудрости, скорее всего, с обострением, опять же, с теми ограничениями открывания рта, когда мне будет сложно его удалить, потому что жевательная мышца массетер будет воспалена, тогда уже будет достаточно поздно. Лучше все делать заранее. Сейчас вообще набирает популярность удаление зубов в подростковом возрасте, когда они еще совсем не произойдут, когда они еще совсем полностью под костью находятся, с не сформированными корнями. То есть, по сути.